Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Pro. Сегодня мы с вами будем решать вот такую вот проблемку. Да, в России сейчас вот эти программки невозможно установить, и для того, чтобы это сделать, нужно добавить другой платежный профиль, другой платежный профиль другой страны. Что мы значит с вами для этого делаем? Вначале вы пройдете в описании видео и там Скачайте, значит, несколько приложений, вернее, вот эти вот ссылочки там будут, по ним обязательно нужно будет пройти по порядку и скачать вот это приложение. Приложение для VPN. VPN, простой VPN. Скачайте его, установите и оно нам пригодится. Поэтому мы его сейчас устанавливаем и переходим к самой инструкции. Все, приложение все установили, теперь открываем наш с вами Google Play. И здесь открываем наш профиль, дальше переходим в настроечки. Если у вас есть здесь семейная библиотека или управление, ее нужно обязательно удалить. Пройдете сюда, если она у вас есть, у меня просто ее нет, да вот сюда пройдете, там семейную библиотеку, здесь будет три точки на них, нажмете и нажмете удалить, все, удалить эту семейную библиотеку, после этого мы уже, как я уже сказал, переходим и вот по этим ссылочкам, первый нажимаем ссылочку и проходим по ней, пока мы VPN с вами не включаем, он нам в принципе не нужен, и попадаем мы с вами вот в эту вот страничечку. Все, попали. Дальше идем вот сюда. Страна, регион. Нажимаем на страну регион. И здесь создать новый профиль. Нажали создать новый профиль. Продолжить. Здесь выбираем страну. В данном случае я буду выбирать Германию. Вы можете выбрать все, что вам заблагорассудится. Хоть, э, хоть вот это вот, Бутан, Бурунди там, и т.д. и т.п. Я Германию ищу. Вот она Германия, нажал на Германию. Нажимаю продолжить. Все, вот у нас появился профиль, видите, Германия, теперь нужно адрес ввести. Для того, чтобы нам с вами адрес указать, мы переходим уже по второй ссылочке, которая будет в описании видео. По ней перешли, попали Берлин, видите, Берлин. Нажали на любой, вот Чарли, КПП, Чарли, открыть карту что у нас тут есть адрес нам нужен и где он вот он адрес копируем этот адрес вот так вот мы его скопировали копируем теперь в профиль нам нужен наш добавляем сюда этот адрес вот видите он появился у нас берлин вот так все, теперь у нас скопировалось сюда вплоть и даже индекс. Нажали «Отправить». Все, теперь можно посмотреть профиль. Нажали и смотрим наш профиль. Пожалуйста, наш профиль готов. Вот Германия там, ну и все, и т.д. и т.п. Все, профилик наш готов. Теперь, значит, мы с вами, друзья, еще раз переходим по ссылочке, чтобы нам просмотреть платежный профиль если что, его изменить. Видите, Светлана здесь нажали, и вот у нас Германия. Нажимаем на Германию. Все, мы с вами изменили платежный профиль. Все, теперь, как вы видите, если мы нажмем здесь, у нас вот Германия. Теперь, что мы с вами делаем? Нам нужно очистить полностью... Наш с вами Play Market. Мы его останавливаем. Нажимаем вот сюда сверху удалить обновление. Готово. Нажимаем здесь хранилище. Очистить кэш, очистить данные. Все. Теперь все. А вот теперь мы с вами должны запустить наш VPN. Запускаем VPN. Нажимаем да. Окей. Запустился наш VPN. Мы что идем в настроечки. Нам нужна страна. да? Выбрать лучший регион. Выбираем с вами Германию. Нажимаем ОК. OK. Все. Мы теперь с вами у Германия. Так все. Запускаем аккаунт. Заходим в настроечки. Дальше заходим. Вот сюда в настроечки. Теперь общие вот сюда страна и все такое и вот смотрите германия появилась нажимаю на германию продолжить что-то принять и теперь у нас германия смотрите что у нас появились новые платежи если я сейчас нажму способы оплаты посмотрите вот такие вот штучки всякие появились интересные и теперь я перехожу управление приложением, обновление, нажимаю обновить. Теперь, кстати, можно VPN отключить и пользоваться вообще без него. Все, отключаем VPN, заходим и смотрим. Еще раз, смотрите, я нажимаю отменить. И еще раз обновить. Как видите, все обновилось. Вот так все легко и просто. Вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал. Лайки там, комментарии.